все все я кажется понял. здесь открываем там и там может открывать Бля! привет ребятушки мы продолжаем с вами играть в the conjuring house в предыдущей серии получается мы Нашли наш первый артефакт, хотели сжечь его, но это привидение нам не дала этого сделать. Я думал, это как в каких-то постановках будет, чтобы нагнать эпика такого, что она там рядом. Я такой прям перед ней забрасываю, получается, костер в вагоне этот артефакт, но нет нифига. Взяла меня и убила. Чего у меня, конечно, пригорело и вообще в принципе, в принципе, не... я не пугался в предыдущей серии, ну, да. А, надеюсь, в этой будет все совсем по-другому, потому что для этого мы и играем в ужастике, чтобы пугаться. На своей памяти я пугался два раза и все. Потом она перестала быть для меня страшной. Вот. Что еще? И мне еще не понравилось, что э, когда меня убили, мне пришлось заново перепроходить и вообще и, искать вот это очень долго. Пришлось долго монтировать, потому что скучно вот это смотреть. Нарезочку было. Вот Не знаю, как в этой серии пойдет. Но для начала нам нужно Enter. Так, это я типа все нашел 7.8. А, 6578 Все, я нашел пароль. Так, нам нужно пойти в ту комнату. И еще раз, давайте остановимся на секундочку, вернемся прямо. Так, ну все, мы продолжаем. Что-то я подумал, что нет смысла записывать 60 FPS, когда там будет ужасный ужасная графика уж лучше записывать 1080 и 30 FPS, но более менее с нормальной графикой так, ну и пока торопиться спешить нам некуда потихонечку передвигаемся да, в этой серии я решил, блять. Слушай, а я говорил, что не пугаюсь. Вот вам. Ну как, ну испугался, да. Ну смотрите, я только вышел, она прямо из угла появилась и сразу же звук этот. А не так, что. Ну, как сказать, как будто меня бросили прям в воду. Ни с того, ни сего, не знаю, как снег голову упал. Вот, более праймное. Правильные слова я подобрал. Обычно музыка потихоньку нарастает, нагнетает. И только потом что-то происходит. Вот а тут, бац, и она появилась. мне кажется, как-то это, ну, может, у меня какой-то баг, не знаю. Мне кажется, это ненормально Ладно, мне повезло, что здесь я зашел сразу в сейв Так, давайте подождем Отдышимся Я не знаю, что он так дышит Потому что мы особо не убежали Но это ненормально Я до сих пор там Она еще не исчезла теперь мы закрыть дверь да, Если не успел закрыть дверь, она тебя убьет Даже если ты цель Вот как-то так Все, все, все, успокойся. Что, что я тебе вообще сделал? Дамочек, успокойся, не нервничайте. Нервные где не восстанавливается да. Так много я сегодня разговаривал, но оно и хорошо, я думаю. Так? Блин, будет смеш... Вот да, вот об этом я говорю. Если бы были. Какие-нибудь вот такие звуки, что она орала, орала, а потом музыка вот такая страшная. И потом она внезапно уже появилась. Еще можно было бы понять. А она тут ни с того ни с сего просто взяла и появилась. Блин, дом старый. Весь скрипит. Не так, неопределённые, а, неопределённые, Последние 7, первый 8, 8, 5, 6, 7, допустим, 8, 5, 6, 7. Нет, 8, 6, 5, 7 давай сделаем, Не знаю, чё у меня так шию злонило, блин. Может со стаху не знаю. Может, и... Так, здесь мы уже все были, все знаем. Я надеюсь, что можно будет проскипать все это дело. Не хочу смотреть Может, это заново. Вот. И давайте расскажу вам каких момент я. This oh! is a river Oh a dead body. Oh, oh, somebody's I be careful. I Я сделаю чуть -чуть, а все... Сука, я же за... это уже все no, проходил, я забыл no, про это У меня нет выбора, я должен продолжать идти должен быть с ним да. Нам нужно отыскать 5 артефактов и сжечь их. Тогда мы сможем избавиться от этого зла, который заселился в этом доме. Ладно, не буду скипать. Кто видел, просто помотается, если что. Факт, музыкальная шкатулка найден. Надеюсь, с первого раза у нас получится все это дело пройти. Мне по несколько раз подходить одно и то же. Тем более, что мы, это уже будет второй раз. Я так... Блин, если я не ошибаюсь, там два камина получается. Один там и один там, где мы нашли свой первый ключ. Если она появляется в одном, видимо, нам нужно уже в другом. Так, ладно, спокойно.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 что это? что это да действительно это ключик у нас и, да, ключ рыб а, такой у нас нечетный ключик вспомни герб где еще его применяем так у нас там литоречка я думаю хоть на какой-то 900 замок я такой, что... на эмоции их чуть-чуть Синдермен! Лид хорошо, главное найти сраный... Силерум Очень мало Вот здесь она в прошлый раз нас поймала и... Сосать сучку Теперь нам не придется Перепроходить все по сто раз Давайте запиш Перезапишемся на первый слот И Я думаю пойдем На второй этаж По порядочку. Или там Иван нужен Или что то В этом роде Какой то ключ там нужен Блин, стремат. Ну вот, как раз таки... и и так. ну уже, уже... Что это, да, Намного интереснее. Блин, фпс, конечно, люди попросил. Вообще 25. все восстановилось я не знаю может что-то может что-то с... с оптимизацией этой игры у меня в принципе и мощный ноутбук блин и сейчас у меня только обс работает я даже не стремлю почему так сильно поселять без понятия если честно а, мы нашли шкафчик Эдвина Аткинсона, спрятанный на чердаке. Мы уверены, что в шкафчике находится ключ, открывающий тайный проход в библиотеке. Как и то, что было упомянуто в дневнике Элдвина, нам понадобится секретный код, который знает только Элвин. Блейк предложил провести спиритический сеанс для общения с духом Элдвина и попросить его любезно дать нам код доступа. По его словам, чтобы добиться успеха в сеансе, нам нужно использовать предмет, связанный с Элдвином. Я заметил, что Элдион в гордости упоминает в своем дневнике о статуэтках, которые он привез из Африки. Эти статуэтки все еще спрятаны где-то в особняке. Мне нужно будет найти их, чтобы мы могли организовать статистический сеанс. Сэр Брендан Тейлор. А, вот эти статуэтки, да, из Африки. А статуэтки Уиджи и вот это у нас доска увиджи, и сюда мы ее будем вставлять я так понимаю не менстал увиджи, вам нужно указать увиджи, и стрелять увиджи окей так ааа, а вот и тот сейф, о котором говорилось в записке <связь> <связь> ну, мы пока не знаем да, еще, по-моему, или открывали мы шкаф на первом этаже, но, по-моему, вполне искренне. Я закончу все еще. водички подъем не бы сейчас. Ну, окей. Пока что все более-менее спокойно. Меня очень радует то, что серия уже такая насыщенная. Видимо, нас специально к этому подготавливали прошлой серии. Потому что она была не страшная, скучная, нудная. Я долго очень искал. Все эти ключи, и лабиринт, этот блин дом огромный. Даже если находил ключи, я не знал, куда им его применить. Вот. Ну и то, что прогресс не сохраняется. И приходится искать сюда, но это здесь, я думаю, нет или поздно будем проходить и можем провалиться или что-то типа что это у нас за дверь? дверь запрещена, то есть мобильница выбираем на двери мобильница печь а значит такой дверь не бежит такую дверь мы раньше не находили так отсюда я пришел, порядочку идем дверь была блин, мне шумы эти пугают как бы я до сих пор под впечатлением того, как она нас в первый раз сегодня подловила вот, и... ой, у меня ноутбук так этот, вентилятор зашумел я думаю в игре что-то начал происходить так, и здесь у нас Так, так наверх блин я наверное не, -не, -не очень видите ключ рака yes какой огромный дом okay. ладно а -а -а -а -а. Outlast. в аутласте я получается испугался два раза первый раз это когда мы там вышли тут только попадаем в эту псих больницу псих-вечебница не помню как она называлась И... давайте зарядим шмонарик что? похоже, му пошли коже туда. огромный просто охренеть такой огромный зонт пугает несколько Держу. и вот это место я на самом деле знаю можем как-нибудь это нам не сбрось. видимо немного пока что Получается, нау-класс мы и Вентиляции и Там получается библиотека, кажется Блин, я не могу рассказать, потому что я все Думаю, что сейчас что-нибудь произойдет Я не могу просто так все искать В общем, там есть такая система Что открываешь там дверь и можешь вперед-назад идти и от этого или, или мышкой вот так и она постепенно будет открываться то есть если резко потянешь она резко закроется или резко потянешь ну, вперед сделаешь резко откроется в итоге там какой-то скример был я ничего не успел понять звук какой-то э произошел и в итоге я испугался назад откинулся как бы и, как мне сюда и что жирный не может пройти в итоге я получается как будто дверь за мной, передо мной захлопнулась, я быстренько запрыгнул обратно в эту вентиляцию долго в ней сидел, думал что меня кто-то там преследует потом решил собраться с силами я же мужественный у меня брат боксер там деревянный кондис блин, да где да, И, И пошел там в принципе, короче перед нами труп висел На веревки в этой библиотеке вот сюда я вообще не хочу идти а, блин. нахрена убирать фонарик я не знаю там он еще в каких-то местах это делает а, когда дверь кажется открывает и, -и, -и, -и бой и сейчас, блять, она пойдет за нами, да? спокойно так, мы нашли защитника талисмана. Два защитника талисмана. Вот этот звук, блин. Ага, на ты его можно использовать. Вот этот звук, говорю, он. А... был еще в пейнкиллере, если я не ошибаюсь. Блин, не самый приятный, на самом деле. Ага, мы разблокировали дверь и попали, ну. А! Дверь была запротазин, все. Окей. Отлично. Блин, это... все понимаю, но. мне бы сейф, помешал. Хотя ну, у нас есть защитный талисман. Я надеюсь, что у нас все будет. Колладия. А вот и сейф. Давайте пойдем в сейф, в урон, А потом продолжим все остальное было все открыто Мне пока что все вкатывает и то о чем я говорю в начале видео то что типа игра не пугает сейчас я уже с опаской отношусь ко всему что здесь происходит мне уже жутко стало я даже не знаю почему сама по себе она не страшная блин какой огромный день. Я здесь точно могу. Чё, сука, ты чё? Я нажимал, чтобы открыть шкатулку, а он э, сам повернулся, Акцентировал внимание на это. Ну, просто заби. У меня брат боксер, у меня есть деревянный конь. Понятно, что... Так, так, а, куда мы попасть не можем? И, в принципе, не особо хотелось потому что. Сейчас уйдем. А зачем? Не понятно. Ладно, ребят, сейчас я на секундочку буквально отойду. Ну, Так, мы продолжаем. Вот. И вообще, предыдущая серия.. le сградики ничего не произошло пока что на удивление так. ну и где вы ага. видите я уже все забыла Oh, it's closed. I need a crew bar to force the door open. серия была очень проблематичная в плане того, что я, не... я ее смонтировал, выложил и в итоге оказалось так, что 5 минут э, геймплея, почему-то... а, это что-то типа... как? да? мы может, может а, окей первые 5 минут просто черный экран без звука я не знаю почему так было мне нравится сразу я... а здесь мы были с другой стороны и потом а что потом... а и вообще звука в видео не было ну и все, и мне пришлось заново монтировать заново выкладывать в итоге я не мог его смонтировать, потому что времени было немного, то есть после работы приходишь, поставил на запись. Получается поставил монтироваться, а по какой-то причине не смонтировался, пришлось заново делать. И так блин, раза два-три в итоге оно вышло. Правда, там не очень много просмотров. Не знаю, скажите, нравится вам это видео или нет в комментариях. Напишите, пожалуйста, мне действительно важно знать э, ваше мнение, что что вы хотели бы увидеть в видео там. или и... Нужно найти способ обрезать его. Так у меня желание записывать видео по играм огромное, стримить, стримить будут, как только получается стерва матча будет Тратить колесман, вспоминаем мать, куда и где. Так, давайте запишемся. Монитор второй теперь есть для стрима. Теперь мне не придется смотреть в телефон или в старый мой ноутбук, который вечно уже включается. Так что все будет отлично. Также я собираюсь э, постоянно улучшать оборудование, чтобы вам было меня лучше слышно, видно и так далее. Там хромакей, микрофон, вебку, что еще свет какой-нибудь дополнительный, ну, не знаю, все что угодно. В первую очередь я хочу купить себе микрофон, я уже чуть ли не вчера его хотел взять, прям на полном серьезе. меня отговорили, сказали, Ты, ну, типа, подумай, нахрена хрена тебе там за 12 тысяч. Хотел взять Prast, uh, GXT 252 классом, не что-то такое там все, и паук, и пантограф, вспомнил, конечно вечно как он называется. Паук, пантограф, фильтр, вот. но сейчас мне посоветовали бой в BY-M1, пятничка, я вроде посмотрел, вроде неплохой, да и недорогой. Вот, в первую очередь звук нужно делать, потому что неважно, стримишь ты или летсплей записываешь звук всегда будет а вот э, видео не на каждой не на каждом видео получается на стриме то еще ладно понятно там веб у всех почти стоит Вот, но если какие-нибудь летсплей обзоры записываешь не всегда так я думаю все она успокоилась Закрывай дуле Так И ещё куда нам идти-то? Поветол Пока что пока что есть возможность дают возможность я работаю без выходных поэтому видео выходит так редко но зато благодаря тому что я работаю без выходных деньги которые у меня будут оставаться я смогу например потратить для того чтобы могут вот так я... а мы конечно, я смогу на эти деньги купить оборудование, если вы мне будете в этом помогать, помогать развитию канала, тоже будет очень шикарно, я прям немного благодарен. Вот, но это все со временем, я думаю. Для начала мне хотя бы нужно набрать хоть какую-то аудиторию, потому что у меня очень мало зрителей, но я не опускаю руки. хорошо так блин я не знаю кажется начинается уже это самое то что было в и mm -hmm. то что у нас было в первой серии беготня, вот это искать предметики эти все давай посмотрим блин для чего нужен вот этот проход может я что то не... слушай да... ааа все я нашел я нашел, я нашел, я нашел, я нашел, я нашел я нашел у меня... У меня... блин ну эта стрельня же она не очевидная от этого не знаю вот как ты должен был у меня догадаться. seems... there's a hidden room behind this wall. I need to find a way to break down the wall сыщику детективу этому приходить я не знаю как у меня с с набором для ремонта идея это все идея все это должен искать я пока что нахожу только двери получается и закрытые двери какие-то подсказки что мне нужно найти артефакты всевозможную лабуду а по факту то как с этим бороться И ничего не Это, это лестница это складная, где нужно это снизить хотя, ну что нам это даст и будем искать я ничего не вижу будем искать кулауду лом на дровку, и прочие, логуда. Вот, здесь у нас тоже что-то делать это надо посмотреть на стену. вот как вот в этом месте. а, ну пошли туда, мы не пошли. Я так, я не так. О, я... О, я... О, я... Ну? я... О, я... О, нашел. Уже два дня, как мы застряли здесь. Я не знаю, что случилось с другими, живы, живы, живы ли они все еще или нет. Я устал и измучен. Я не сомкнул свои глаз, и я устал играть в прятки с этим демоном. Сэр Блейк попросил нас найти эти проклятые артефакты и жечь чтобы победить этого демона. Но я не могу их найти. Я просто хожу по кругу, а все, что я видел в этом доме, гораздо хуже, чем мои худшие ночные кошмары все вместе. Я знаю, что она там в тени. Я знаю, что она там в тени ожидает подходящего момента, чтобы напасть на меня. Я чувствую ее злую ауру и ее гнев. Я слышу, как звук ее шагов приближается медленно. Мое сердце сжалось, и мое тело дрожит. Я не могу вынести этот кошмар, я сдаюсь, сэр Брэндон Тейлор. Сэр Брэндон Тейлор. Блин, ну что Блядь, нахренады. вузы, вузы да, вузы си и сука. Ну, смотрите, она меня, по сути, загнала в ловушку. Здесь все закрыто, мне можно было пойти только вон туда. Но, блин, там, вот сюда идти это не нужно отставать на картаны, а вдруг она еще хнет. впереди появится и из стены вылезет, я не понимаю, все-таки исправить нет, не стану так, и Все, все, все успокойся. Oh, Ой, блядь! Я думаю, почему музыка сраная это не, не перестаёт, не кончается. Брат, ты успел, я тебе скажу, поняла ты, нет, блядь, какого хрена ты два раза, блин, за этот короткий промежуток уже вообще что-ли попутала? Тейлор, брат, брат, Тейлор, Тейлор, проснись. No, it's too late. He's dead too. хрен его не взял там вообще дурак задела уже что мне мать свою блин смотрите я не могу еще там да? деревей блять починить что ты меня, меня прям уже колить начинает, если честно, блядь. Ну вот, блядь, нужен был этот, чтобы этот скрипт сработал. Хули он сразу-то не сработал, блядь, я уже тут 5 минут хожу. Твою мать, и инвалиды, блядь, разработчики, мать ваша. Ну серьезно, блядь. Я думал, я еще застрял. Нужно было нажать, что... Бля... вот Бурки, сука, меня прям бесишь. Вообще охренелый, нормально. Не надо разваляться Так, ключ, рыбы. в первой серии не помню, показывал это или нет но в любом случае я проверял, типа вот закрыл и открыл я наверное не попадал давай Рыб знак РЫ я... а где у нас рыба, блядь? не знаю зачем сюда идти но... чтобы взять батарею что ладно, давайте искать Все мысли просто растерял уже. опять ä, пойти по месту, мы, мы, мы поняли о, не рыбы нет, нет, нет. нам надо опять найти по месту место, это у нас идет туда там мы были правильно ебать на время Исследовал. Думаю, нам пока что. -то... <губь> ну, ну, oh, он мне как бы по большому счету особо-то не нужен я совсем недавно записывался но лишним не будет и теперь мы знаем где он есть чтобы искать убежать надо обратно туда это вообще просто шикардос идти вот сюда в случае фиаско мне придется все взлетать Вот Тот рубильник у нас он открывает, значит это... а, Ну я как бы, я думаю, на что-то немножко... сделано. Первый поняли, да? Берем сначала укропу, потом вот кошачью жопу. 25 17 а, я так понял, если типа Нифига Почему здесь закрылось? понятно Блин, я думаю, это шорт кат, чтобы я смог. вообще туда Ничего. нас Ничего Там у нас нет, это так он. А типа за нами закрываются после того, как я тебя урубили или что? Сейчас мы, короче, вот с этим делом разберемся и будем заканчивать что-то. Да. А, да, и вот нам нужно вот сюда вернуться. Мм, вс, вс, вс, я, кажется, понял. Здесь открываем там и там, может, открывать. ну в смысле блять в смысле ты блять закрылась и сейчас вот тут тоже будет закрыто да почему я же быстро шел хотя нет я там сразу чуть-чуть может прям вот писечку не успел. ну короче вот <связь> <связь> ребят был вам пиздец Неподдельный страх так Вот это, ну, я не смотрел особо летсплеи Я чисто мельком, чтобы там понять Стоит эта игра того или нет У моих любимых ютуберов летсплейщиков Смотрел Чисто так фоном, может, играла там В итоге... Ну, в итоге, какие-то моменты я себе проспойлерил вот этот, блин, я... Он, кстати, возможно, даже в трейлере есть? Эффект неожиданности, как они этого достигли Секундочку. Как они его достигли? А я смогу выйти, интересно? Да, я должен. Ага. В первый раз мы открыли, ничего не произошло. Ты такой думаешь, а сейчас я его отпущу и ничего не произойдет. только откроется дверь. А супер вот резко так. А вот у нас и первое, что это Уиджи. у меня уже спину так, найдем из патуэтки, выйдем одна из пяти ну, окей допустим нашли мы эту из так, быстро надо пойти сохраниться нахрен то я знаю, ваши тюби меня блядь, нет для нас и для Ну что ж, вот такое было у нас видео, продолжим в следующей серии, думаю на сегодня достаточно, не забывайте комментировать, подписываться на канал, ставьте пальцы вверх, увидимся в новых видео, всем пока-пока-пока.